Всем привет! Меня зовут Максим. Вы на канале Зашумим, и сегодня у нас в работе автомобиль Hyundai Palisade, но только чуть-чуть подороже и шильдиками Genesis GV 80. В данном автомобиле мы будем производить комплексную шумоизоляцию по варианту Dark Extreme. В нее входит потолок, пол в салоне, 4 двери, багажное отделение со всеми обшивками, пятой дверью и капот. Теперь же предлагаю разобрать все-таки этот автомобиль и заглянуть, что у него находится под обшивками. Некоторое время спустя мы разобрали салон, сняли потолок и обратить внимание на штатную шумоизоляцию автомобиля. Представляет она из себя несколько кусков картона, приклеенных на двусторонний скотч, которые уже за относительно небольшой пробег начинают отрываться. Работы по шумоизоляции потолка завершены, потолок уже собран. А, материалы, которые мы использовали, это Comfort Mat Dark 3, это виброизоляция потолка, и материал Wave 15, это звукоизолятор. Далее потолок собран, приступаем к полу. После снятия ковра, как обычно, на потолу мы не увидели ничего сверхъестественного. Небольшие кусочки битумной мастики, которые накладывает завод-изготовитель для того, чтобы немножко нивелировать толщину металла. На арках, как мы видим, тоже ничего. И в крыльях также пусто. Были попытки официального дилера за изолировать колесные арки, но при разборе обшивок материал ну, практически оторвался без всяких усилий, так что будем клеить наши. Работы по шумоизоляции салона движется к своему логическому завершению. Пол мы уже проклеили, багажный отсек, крылья и колесные арки тоже. Давайте посмотрим, что мы сделали спереди. От моторного щита до заднего дивана мы проклеили автомобиль в три слоя. Первый слой – это виброизоляция Comfort Mat Atom. Второй слой – звукоизоляция Comfort Mat Integra. И третье это звукопоглощающая мембрана, то мембрана тоже компании Comfort Mat под названием блокатор. Перемещаемся плавно к задней части автомобиля. По под задним диваном у нас проклеено в два слоя. Это материал Dark 3 и материал Integra. Багажный отсек. Здесь кладется два слоя, соответственно виброизоляция Dark 3 и материал звукопоглощающий блокшот. Колесные арки со стороны салона у нас проклеены материалами Comfort Mat Atom и Comfort Mad Block Shot. Внутри крыльев также у нас поклеены материалы Dark 3 и материалы Blockshot. Теперь нам осталось собрать пол и переходим к дверям. Завершили работы по шумоизоляции автомобиля Genesis GV80. Осталось вам рассказать про дверки. Внешний лист мы использовали материалы Comfort Mat D3. На него же клеится материал Integra. Следующий слой идет вот на эту часть металла, также Comfort Mat D3. И обшивку мы заклеиваем материалами Comfort Mat Wave 15. Итак, все четыре двери. Теперь пойдемте расскажу про капот. Для шумоизоляции капота нам необходимо было снять э, теплоэкран с капота. Там мы имеем полости, которые мы закрываем материалом Comfort Mat D3. Ну и напоследок крышка багажника. Пластиковые накладки все обработаны материалом Wave 15. И сам металл крышки багажника мы обработали материалом Comfort Mat D3. На этом работы. С автомобилем с данным завершены. Ждем вас в наших установочных центрах. Всем пока.